Интересные факты о Леоне. Первая часть. Погнали. В конце солю лицо. Первый Леон – один из самых известных бойцов. Причиной такой популярности может являться то, что Леон вышел в честь глобального релиза игры. Второе. Он самый первый боец, который был анонсирован в Браутол после глобального релиза. Третий Леон относится к бойцам изображающей животные. Другие – Бо, Мистер Пи, Би, Нита, Бас. Леон брат Аким.